Привет, друзья! И вновь с вами я, Вячеслав Богданов, тренер-практик из компании Мастер Продаж. Буквально в ближайшие дни мы стартуем вебинар по продажам для руководителей. И именно поэтому я вас сейчас хочу пригласить на этот вебинар и сказать, что там будет. На вебинаре будут описаны четкие реальные люди из наших студентов, которые добились особых результатов в своих продажах. Что они сделали? Будут описаны реальные кейсы, а также что было внедрено в эти кейсы, либо в, эти, в этих людей, либо что внедрено в их обучение, чтобы они добились таких особых результатов, которые вы узнаете прямо на этом вебинаре. Кстати, хочу вам сказать, что все тренировки, о которых вы узнаете и увидите прямо на этом вебинаре, вы сможете применить на второй день в практике. Это не теория, не рассказы, это конкретные инструменты. Что очень важно, в конце вебинара вы получите список, правильно сказать, даже не список, а прям реальные 27 практических тренировок по продажам, которые помогут вам внедрить их прям завтра в жизнь. Поэтому регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас, получите четкие инструменты, которые уже были много раз применены у наших студентов у тех, кто увеличил продажи в 2, а то и в 3, а то и в 5 раз поэтому регистрируйтесь по ссылке прямо сейчас в этом видео, под этим видео и что хочу добавить, что регистрация лимитирована то есть мы больше там какого-то количества людей не набираем поэтому готовьте свои вопросы опишите их и на вебинаре задавайте их обязательно мы обязательно на них ответим вас ждут четкие инструменты которые применяются в любой жизни любого продавца любого человека готовьтесь что очень важно любая тренировка простая до да невозможности простая применимая до да невозможности применимая поэтому регистрируйтесь на вебинар прямо сейчас и получите свою прибыль прямо сейчас освободить свое время прямо сейчас освободить свои нервы усилия Прямо сейчас будьте свободны как руководитель, получайте кайф от того, что вы делаете. Получайте радость и удовольствие от того, что вы делаете как руководитель. Всем хорошего дня и регистрируйтесь на вебинар по ссылке под этим видео. Всем пока. С вами был я, Вячеслав Богданов. До встречи на вебинаре.